На улицах Мариуполя, это Донецкая область, идет бой. По предварительным данным, есть пострадавшие, говорят о четверых раненых. Ранен в живот внештатный сотрудник канала «Раша Тудей». Ополченцы самообороны сообщают, что украинские силовики взяли в плотное кольцо здание городского УВД. Пытаются задержать милиционеров, которые отказываются подчиниться киевским властям и выполнять их приказы. Те, в свою очередь, отстреливаются. По словам ополченцев, в город вошла бронетехника. И по последней информации, украинские силовики открыли огонь по мирным жителям тем, кто пришел к зданию дела поддержать милиционеров. И вот что нам рассказал один из ополченцев. В здании УВД города пытались арестовать работников милиции, которые отказались выполнять приказ от стрельбе на поражение по людям. Наша милиция, ну, процентов на 80 настроена против вот этого насилия, поэтому ребята отказались. Сейчас идет там бой, правый сектор их атакует. Бой идет серьезный, то есть такого в Мариуполе еще не было. Это не на улице, внутри здания ведется перестрелка. Прямо в центре города это ужас. Люди, наверное, на парад хотели выйти, там, на праздник погулять. Сейчас центр пустота. Стой, никого, люди сидят дома, боятся выйти.